всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый проект здесь нам про регистрации дают бонус 20 долларов и чтобы в нем зарабатывать нам нужно сделать минимальный депозит здесь 10 долларов купить VIP уровень номер один если вы хотите зарабатывать больше можете купить второй уровень либо же 3 уровень. если мы покупаем первый уровень нам будут ежедневно давать 5 задач ежедневный нас заработок будет доллар 80 предыдущие проекты вот платят здесь я только что сделал выплату на 2 доллара в этом проекте я сделал выплату на два с половиной доллара вот мой кошелек 2 доллара и два с половиной все круто все платится здесь я окупился здесь также я уже окупился и плюс 4 доллара сверху заработал и в этих двух проектах мы будем зарабатывать, пока они не соскармятся. Сегодня вот новый проект. Кому он интересен, давайте приступим к регистрации. Переходим по ссылке в описании. Попадаем на вот такую вот страничку. Здесь прописываем электронную почту. Пароль. Подтверждаем пароль. И придумываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Попадаем в вот такой вот кабинет. И нам здесь... Чтобы зарабатывать, нужно сделать депозит. Нажимаем здесь: вот Research. Копируем данный кошелечек. Открываю TronLink. Нажимаю здесь Sent, вставляю кошелек Next 10 долларов, send, и подтверждаю транзакцию. Также для вашего удобства я на своем сайте расписал подробно о данном проекте старт 22 октября минимальный депозит 10 долларов минимальный вывод 1 доллар партнерская программа здесь на три уровня первый уровень 8 процентов второй уровень 5 процентов и третий уровень 3 процента вы будете зарабатывать от депозита вашего друга партнера кого вы здесь пригласите. И здесь это расписал вип уровни. И в самом низу вот есть служба поддержки. Также на самом проекте тоже есть служба поддержки. После того, как вы сделали депозиты, нажимаем кнопочку «Submit». Итак, видим, баланс пополнился. Теперь я могу перейти в вип-статус и приобрести себе вип-уровень номер один. Угу. Он автоматически у нас приобрелся. Теперь мы можем идти выполнять задачи. Переходим вот на домашнюю страницу, опускаемся ниже и вот мы видим здесь вот магазин Випуры номер один. У нас он открытый. Нажимаем на магазин и выполняем здесь 5 задач. Нажимаем на картинки. И пока не выполним 5 задач. Итак, я выполнил 5 задач. Видим, вот, больше я задач здесь выполнять не могу. Далее идем на домашнюю страницу. Перед тем, как выводить деньги, нужно добавить здесь кошелек. Я это уже сделал. Вот эта кнопочка находится. Добавляем здесь вот кошелечек. После того, как добавили кошелек, переходим к выводу денег. Нажимаем «вывод денег», прописываем $1.80, в моем случае $1.80 на счету. Вставляем сюда пароль для вывода денег, который вы сохраняли при регистрации. И выбираем здесь свой кошелек. И нажимаем кнопочку «Submit». Вывод денег успешный, можно вот посмотреть последние транзакции. Вот она выплата. Доллар 80. Открываю кошелечек. Выплаты здесь инстантом приходят. Вот она выплата. Проект платит. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Всем хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.